Вот Валентина задает вопрос. Ксения Евгеньевна, в видео, как выбрать дерево для изготовления рун, вы говорите, что природным духом не стоит носить дар сладкое. Это имеет какое-то объяснение. Я когда прихожу в лес на помощь природных духов, я обычно приношу сладкую выпечку, приготовленную собственноручно. Это неверно по скриптам, спрашивать у духов, что они хотят, пока не умею. Как можно этому научиться? Большое спасибо. Ну вот начнем с конца, как раз вопрос интуиции. Это чувствование, интуитивное чувствование, что надо в данный момент, оно приходит с опытом. Иногда включаются какие-то эм, внутренние специфические ощущения из серии тех органов чувств, которые развиты у вас хорошо. Слух, зрение, осязание, обоняние, у каждого есть как бы своя доминантная и не очень доминантная э сила. Да, именно физиологическая сила. Обычно через это. Э -э вот у нас на рунических наших практиках многие коллеги рассказывают, что они отчетливо, например, чувствуют во рту вкус того продукта, который, например, надо отдать в качестве дара или в качестве подношения тем или иным духом или богам. Что касается сладкой выпечки, я думаю, что, коллега, здесь произошло некоторое недопонимание. А сладкую выпечку и вообще сласти нежелательно носить духом темным, духом пекельным, духом связанным с богиней Хель, например, да, или с духами мертвых, или с какими-то темными силами. А, там сладкая, им... Они другую энергетическую плотность употребляют, более низких вибраций. Что же касается духов места, лесных духов, полевых духов, то они прекрасно воспринимают э, высокоуглеводные дары и э, при, ни, ничего против них не имеют, поэтому вы, в общем-то, особенно приготовленные собственноручно, вы совершенно ничего не нарушили. Я думаю, что здесь просто возникло э, некое непонимание в о том, кому мы носим. Да, Духи-то, они разные бывают. Разным, в разных мирах живут, разных, разные силы представляют здесь. Вот. Поэтому здесь просто надо смотреть, куда ты идешь. Идешь к темным силам, идешь к мертвым, идешь к пограничным силам. Там, конечно, крепкий алкоголь, там живое мясо, там кровавые какие-то э, дары, да, типа там, печени с кровью. А полевику, а полевикам духом леса прекрасно мы даем и хлеб и, и вино и что-то что даже что-то легкое конфеты например лешему да зашел в лес с конфеткой молодец выйдешь из леса да. зашел без конфетки ну проходишь до вечера чужая территория то есть здесь надо просто чувствовать а вот как чувствовать это у каждого свой свой инструмент кто-то просто понимает, знаю как, кому-то во сне приснилось, кто-то запах начинает немедленно чувствовать этой свежей выпечки и понимает. вот после того, как сформировал намерение отнести дары в, в мир природы, да, начинается у тебя под это намерение некие отклики, отклики от силы, который, который, вектор намерения, который ты сейчас своим разумом простроил, оттуда идет информация. А что собственно? Вот, наверное, прислушаться к себе и действовать сообразно ощущением.